Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака». Шириной гусеницы 500 мм. Гусеница у нас шипованная. Отсекатель в базе. На буксе установлен двигатель «Зонкшин» с электрозапуском и катушкой на освещение 9 А. Это 108 Вт. По желанию нашего одноклубника была установлена тяговая звезда на 32 зуба. Данный букс будет использоваться вместе с модулем толкач. Мы вывели фишку в подкапотное пространство. Фару на капот буксировщика мы не выводили, так как у клиента стоит мощная фара на 48 ватт на самом модуле. А На руль мы вывели улучшение. И под капотом ему сделали отросток провода для подключения фары, если она вдруг ему понадобится в дальнейшем. Укс уезжает у нас в Архангельскую область, в Няндамский район. Александр приобретает, чтобы передвигаться в деревне по хозяйству. Ну и съездить в свой выходной на рыбалку. А вам всем спасибо за просмотр. Пока.